в России называют? Саша, Санёк, Саня, Александр, Алехандро, Александруша. Я жил в бассейнах в э, Бухаресте, Будапеште, Вильнюсе. Э, в Италии. В Берлин. Макс, ты встань вон туда вот. Видишь, где там мокрое пятно, я оттуда снимаю. А мы вот так мимо пройдем посередине. То есть ты ради девушки второй раз в Россию вернулся или сам по себе? <рекунут> в России я был э, Владимир, Суздал, Москве, Питере, э, Орел. Орел. Орел, Орел да. у -у. А Кастанеду ты читал? Да, немецкий, Испанский, немецкий, да, немецкий английский. английский, французский, итальянский. У меня было э, страх, когда я здесь приехал, что люди будут э, рацисты со ага, мной. Ага. Потому что я слышал, что, ну не знаю, а в Германии я много слышал, что они еще нацисты, например. Где ты родился? Ну, я родился в Мексике. Угу. В Гуадалахара называется Это город. большой город? Большой, да. Там есть 7 миллионов, я думаю. Кажется, что есть... Три разные Мексики, которые бегатые, которые тоже индейцы и которые нормальные, mm -hmm. я mm -hmm. думаю, средние. А индейцы отдельно живут или вместе с остальными? В моем городе, я думаю, что там раздельно, mm -hmm. но в Мексико-сити там, например, вместе. Университет я сделал здесь, в Германии, там начинал, сделал философию, и политические ну, учёбы. Что ты сам думаешь про Мексику, про страну, про культуру? Как ты это видишь Все? Ну, это, это трудно сказать, потому что я там родился. Это чуть-чуть как дома для меня, но не точно, где я чувствую себя дома тоже. Uh -huh. А мне нравится, я думаю, что там очень интересно. У меня там есть семья, друзья, я, где я родился. Там было тоже интересное время, когда я был э, ребенок, и ну, культура нравится тоже. Я просто там не оставил, потому что мне интересно было открывать другие места, другие страны. просто другая культура. Когда у меня было 18 лет, я это первый раз был в Европе, и я думал, вау, это точно интересно, это точно разное, как там в Мексике, я всегда хотел приехать. А, я просто не знал, куда. Да. А Кастанеда ты читал? Да, читал, читал. читал. Что, ты, что ты скажешь э, про этого автора? Мне очень интересно, но я думаю, что... меня более интересно, что э, иностранцы ех... едут в Мексике, чтобы найти это... эти опыты, я uh -huh, думаю. Uh -huh. И мне кажется, что Кастанеда, он более известный. Э, не знаю, в России или в Европе, чем угу. там прям в Мексике. Более известно, Ну да, да. да. Я думаю, да это да. интересный момент такой. Да. А ты учился на музыканта? Да, в Мексике да. еще? Ходил в музыкальную школу или да, ходил, а, консерваторию да. куда-нибудь? Ну, обо консерватории тоже джаз а, школа mm, То есть и... ты параллельно и в университете учился, и в консерватории. Да, или... Одновременно, а, и потом а, в Рос... Там музыкальные школы, потому что. Но я хотел, мне больше интересно было а, писать свои песни. Да, да, да, да. И да, там да. это было все много структура, права. А любимые группы какие у тебя? Есть группа, которая мне очень нравится из Аргентины. Они э, это Серухиран. Не знаю, если знаешь. Как Серухиран? Серухиран, Чарли Гарсия. Не знаю. Он, он не очень известный. Там в России может быть, но из России, например, мне очень-очень понравилось точно кино и аквариум. А чем понравились эти группы? Как я себя чувствовал, как я это, mm -hmm. как я это первый раз слышал. Например, я, я помню, когда я первый раз слышал The Beatles. Mm -hmm. The Beatles, может быть, они самые любые <laughs> mm -hmm. а, вообще. Но это очень лично, это очень близко ко мне. Uh -huh. Тогда, да, и первый раз, когда ты это слышал, я сказал, вау, это, это прекрасно, это uh -huh. вообще прекрасно. Uh -huh. И тоже там, когда я был, первый раз, когда я слышал кино, я, я находился там, в Питере. И спросил просто подругу, ну, давай, что мне советуешь служит. Она сказала, ну, может быть, кино, Виктор Цой, может быть, тебе будет нравиться. Uh -huh. Я слышал это, и это было... Что, что такое похожее, как я первый раз слышал Джон Леннон, Пол Маккарни, самая ситуация. Самый красивый город, который я видел в Европе, это был Санкт-Петербург. Ну да, да. Это очень, очень, очень прекрасно. Mm -hmm. А как тебе общага? в которой ты живешь? Как мне... Общежитие? Всегда хорошо. всегда хорошо. Это было... Я соскучился, что там в Мексике у меня было возможность просто гулять uh -huh. и там на улице познакомиться с человеком. Uh -huh. И, ну, здесь в Германии, например, это не очень работает. Uh -huh. И там, когда я... Ну, когда это происходит, там в Питере, я просто сказал, привет, меня зовут Александр, потому что я, ну, я вообще а, русский не умел говорить. Uh -huh. И... И они всегда помогали, они всегда, даже если они не на английском не говорили, всегда uh -huh. помогали uh -huh. и сказали, ну, почему-то здесь, где откуда. и потом, э, да, ну, для, всегда очень приятно. Uh -huh. Все да, с, открытые двери, я думаю. Uh -huh. А русский язык ты там начал учить, да? Да, там начал учить. Uh -huh. у, у меня такие планы Сло были. Сложно было сначала или нормально? Очень сложно. Очень сложно, да? Ты очень... На курсы ходил, наверное? Да, или, да, да. да, там в университет ходил и, и да. Очень-очень сложно, честно говоря. Я подумал, что может быть помогать, что -то... я учу ну, на немецком, и я подумал, ну-ка, немецкий очень сложный язык. И да, кстати, да, сложный, но я думаю, русский сложный, потому что там.. Ты расскажи, что тебя мотивировало-то больше всего учить русский язык. Ну тогда это была любовь. Ну да. Просто познакомился с девушкой, там, в Питере, там, Невский проспект. И, ну, хотел разговаривать с ней на английском всегда, uh -huh. но не очень работал сначала, и сначала ну, я подумал, что, окей, okay, надо будет, что я буду изучать точно русский. Uh -huh. И потом это было еще раз интуиция, я думаю, точно. Вдохновение – это из э, любви. Из любви, да. И, и ну, мне очень интересно, что там природа, очень очень красиво просто uh -huh. природа я, я чувствую себя там точно дома я не знаю как это объяснить uh -huh. это случилось уже а, до что мы познакомились с этой девушкой но uh -huh. я точно когда я там первый раз приехал и видел всю природу там я чувствовал себя хорошо ну я не очень а, религиозный я там в церкви а, никогда не, не ну постоянно не, не Буду там здесь в Германии или в Италии, не знаю, в Европе вообще, но когда я там в России, мне просто нравится быть там, это эстетика, uh -huh. очень красивая, uh -huh. золотой везде, это очень uh -huh. странно для меня, uh -huh. я никогда не видел, что такое похоже, uh -huh. тогда uh -huh. ощущение, там энергия, есть что-то очень интересное, uh -huh. и, и ну да, конечно, там в городе просто погулять, но ну, это вообще разное, чем Европа. Uh -huh. это... Иногда кажется, да, это Европа еще, но ощущение вообще другая, я думаю. По-моему, людей там честнее, чем, чем там у нас, в Мексике, например, иногда, конечно, есть по-разному, всегда везде. Но опыты, который у меня были, ну, было всегда позитивно. Mm -hmm. А честнее в чем? Честнее? Искреннее, Миша. Да, искреннее, потому что у нас так бывает, я думаю, что мы не говорим прямо. Александр, Питер или Москва? Москва. Почему? А, ну, там живет девушка тоже. Я думаю, что из-за этого... И я, я лучше знаю Москва, я, я жил в Питере, да. Uh -huh. И мне очень нравится, но я думаю, что там жизнь в Питере сложнее, потому что а, когда я там работал, музыкантом тоже, uh -huh. а, но ну, зарплата лучше в Москве. Uh -huh. И в Питере зима там трудно. Ну, я, да. там uh -huh. меня, у меня... Пришла депрессия почти, mm -hmm. я не знаю откуда, потому что у меня проблемы с друзьями не были, проблемы с собой точно не были. Mm -hmm. Просто ветер, снег, mm -hmm. это, это была проблема, и всегда очень... И минус 20, да? Mm -hmm. Или нормально? Ну no, нормально, холод я люблю, mm -hmm. честно говоря, но просто ветер, не знаю, есть что, то очень mm -hmm. тяжело там. Природа у Москвы тоже очень-очень красивая, mm -hmm. и тоже ну, церкви много есть, которые uh -huh. мне очень интересно было. Есть другое ощущение, другая энергия там, между Москва, Москве и Питером. Ну да, да. И uh -huh. я не знаю откуда, но я просто себя лучше почувствую там, в Москве. Мне очень нравится там гулять по городу просто, uh -huh. погулять, погулять, погулять, погулять. И... Ну, парк там классный, мне кажется. И ну, на электрической тоже можно доехать в прекрасный город, и тоже, mm. недалеко. Когда приехал я там на аэропорт, всегда были проблемы, но это везде. Но в России это сложнее, не знаю почему. но Просто, может быть, бюрократия, там контроль, ну, граничный контроль, да? Граничный контроль. Граничный контроль, там, ну, просто трудно. Они спросили всегда, ты откуда, что ты делаешь. Вам что надо здесь в России, почему вы так часто, почему у вас есть только, ну, так много визы. И я просто сказал, ну, я хочу здесь, ну, это просто vacations. Иногда даже не хотел говорить на русском, потому что я думал, что если я на русском говорю, они будут спросить у меня еще вопросы, вопросы, вопросы. И они тоже не очень разговаривали на английском тогда, да. Но всегда очень много вопросов было. Я не понимаю, почему у нас в Америке, например, виза э, не надо вообще для путешествия в Россию. Но который из Мексики, надо. Потому что у нас есть ну, близкие отношения с США. И вот поэтому это трудно. Когда я спросил там э, людей в России, э, что вы слышали в Мексике, они сказали то, что самое... Наркотики, опасный район, опасные страны. Тогда, может быть, там в аэропорту они подумали, ну, самое... Я музыкант, музыкант. Да, работаю там Гитариста. на... Гитаристом, Гитариста да, как сессион, mm -hmm. музыкант, тоже на студию работаю. Где работаешь? На студию. На студии работаешь. У нас есть в Берлине, То мы, мы запишем. Ты записываешь для кого-то. Да, для да, себя? да. Для себя иногда, но когда это работа, тогда для кого-то. Mm -hmm. То есть ты настолько классно хорошо играешь, что... Прям студийный музыкант. Это же самый высший уровень. Слушай, да, так. А в барах выступаешь? В барах, да, в клубах. Да, когда концерты есть, да. Но просто мы... У меня тоже есть проекты, но это проект зависит от коллабораций с другими музыкантами. Понятно. Тогда, если есть концерты, тогда мы собираемся да, сыграть сыграем и все. Какую-то музыку любишь? Какое направление? Джаз, рок, блюз? джаз, рок, блюз. Я думаю, что больше рок. Но сейчас у меня, ну как здесь классическая гитара, я думаю, что больше играю типа что-то world music. Писал две песни на русском, mm -hmm. но это не очень, потому что сложно еще писать на русском. Mm -hmm. я, когда я пытаюсь прочитать книгу, например, это мне еще очень-очень-очень сложно вообще. Тогда я не чувствую себя Уверен, уверен, да, Да, да когда угу. я пишу на русском. Тогда ну, больше пишу на английском, и тексты тоже больше на английском. Когда я пишу на испанском, это более как стихи и литературу. Откуда у тебя мотивация, откуда у тебя музыка возникает песни написать? И как этот процесс происходит? Когда ситуация, когда что-то происходит там у меня в мысли или в сердце, угу. я просто чувствую, что мне надо что-то сказать. Это что-то мне надо сказать, это не вообще для всех. Это просто или для меня, для себя, угу. или для человека, о котором я думаю. Угу. Тогда, когда просто у меня есть много мыслей э, в голове, я чувствую, что нужно точно сказать что-то. Угу. И я не буду, не буду спокойным, угу. э, если я не пишу. Тогда вот так. А слушай, а вот если бы, допустим, ты влюбился бы, да? Да. Тебе надо было поменять религию взять ислам. Ты бы взял бы ислам? Я думаю, что да. Если бы тебе такое условие поставили. Любовь, это такая сильная сила. Ну да. Вообще.. Ты. Космополит или ты мексиканец? Или ты кто? Ну, Может, я я Алехандро. Алехандро. Да. Слушай, а ты говорил то, что ты еще думаешь в Россию вернуться? Я буду вернуться, да. я, ты вернешься. Скорее сюда. всего, если mm -hmm. все будет хорошо, ситуация со мной и с моей жизнью там. А, я думаю, что в июле. В июле. В июле. Mm -hmm. Вернуться. То есть ты можешь себе представить жить в России, да? Могу, да. Угу. Интересно очень. Да. да. Ну такая вот история. Такой музыкант, Алехандро. Очень. Я очень рад, что мы тебя встретили. Я тоже. И хорошо пообщались. Приятно было узнать твои истории все. Спасибо, вам. Вот, я тебе желаю успехов творчестве и в личной жизни чтобы все, у тебя все получилось там где ты хочешь здесь там там где надо Спасибо. На